Всем привет дорогие друзья, решил сделать обзор по сайту Minembase Его проверили на вывод Дело в том, что монета Mbase, Она кстати есть в списках CoinMarketCap В сети эфира И для того, чтобы выводить данный токен на биржу Нужен эфир в районе 20 долларов Сумма не маленькая, поэтому мало кто бы рискнул Заводить сюда для проверки этого сайта вывод проверили, теперь я решил сделать обзор мало ли кто пропустил и захочет тоже принять участие и получать этот токен, полная инструкция будет в описании у меня в телеграм канале ссылку на него оставлю здесь под видео после регистрации аккаунта вам код сразу не дадут на следующий день зайдете приблизительно в это же время плюс одну минуту зайдете в раздел CTP, period of time это будет желтым и код вы его копируете, листаете вниз вводите сюда кнопка submit и монета падает вам на баланс в разделе валят данная цена старая, я так понимаю когда эта монета Только начала торговаться. Здесь. Закрепили расчет стоимости. Но можно запросто. Ваше количество делить напополам. И вы получаете. Приблизительную стоимость. Ваших накопленных токенов. В моем случае это. Ну, около 14. Стоит 0.65. Монета в среднем. Советуют выводить на биржу BitForex. Говорят, там не нужно проходить верификацию. Насколько стопроцентная эта информация, я не знаю. Я тогда относился к биржам по-другому. Считал, что если пройду верификацию, мне не нужно будет париться о том, что выведу я свои монеты или нет. Некоторые биржи просто запрашивали в то время некоторые документы, то есть сканы, и я на таких биржах не торговал. То есть обычная верификация. Скан паспорта, сделать селфи с лиском бумаги. Это для меня нормально, самое простое. Проходил. Потом не парился. То есть бирже пользовался. Но на BitForex я торговал. Биржа хорошая. Выводит быстро. Инструкция у меня в Telegram канале. Ссылка на него будет в описании под видео. Коротко я вам все рассказал, показал. Эту сумму делите напополам. Так, вот эти адреса кошельков вам нужно будет, в общем, по инструкции все выполните и активируйте. Вам дадут их. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.